Компания Земличи сделала мне устройство участка, делала по полному местному участку. Работа выполнена не то, что в срок, а даже раньше. Очень хорошего качества, очень квалифицированный, доброжелательный, грамотный бригадир. Очень хорошие рабочие, которые помогали в этом всем делать. Очень хорошо, красиво подняли участок. Работа выполнена очень качественно, и я очень довольна работой, и я довольна тем, что я обратилась в компании Зунича. Спасибо вам большое от всей души.